Друг мой, рассказывай. Меня зовут Даша, мне 8 лет. У нас занятия проходили всегда весело. Так загадочно сказала. Здесь было всегда весело и никогда не было Ну, а полезно-то было? Полезно было. Что для тебя было полезно? Сама что с собой внесешь? И уроки тоже быстрее. Все заметили? Ты тоже заметила, да, что быстрее уроки делать? И угу. В школе больше я отвечала на урок. Да не боялась теперь отвечать или ты помнила и поэтому могла ответить? Я и могла ответить. Угу, Здорово. А с тренером тебе легко работалось? Да. Он очень долго. С Марией тебя хорошо вело, твои да. занятия. Ну, да, да. Ты порекомендовала кому-то из своих знакомых такие занятия? Да, Помогли я уже бы? Понятно, здорово. Давай тогда у мамы немножко расскажите, как вам выглядело. Да, действительно замечательно. Результаты получили, в принципе, которые хотели. Угу. Вот. Мы будем стремиться к лучшему. Ну у вас... У нас очень, хорошо. Очень, да. Солидные результаты. С удовольствием делала уроки дома. Попробуйте, чтобы это было наше любимое так что все здорово. Благодарим вас всем. Будете Вы, заниматься программным. Обязательно будем. Uh -huh. В будущем, возможно, uh -huh. еще попробуем.